Всем привет Вы на канале доступный дом сегодня мы с вами сделаем обзор вот на такой вот замечательный дом домик получился очень интересный современный а самое главное очень функциональный в этом доме вы найдете любое помещение которое нужно для комфортного проживания от гардеробных до кладовок и постирочных и котельных в общем кабинеты все спальни кухни гостиные кладовки для кухни все в этом доме у нас есть также Домик получился очень современный, интересный, двальмовая крыша. Все по желанию можно изменить, потому что это базовый вариант планировки. Самое главное это идея планировки, которая заложена в данном доме. Внешний вид тоже все это можно отредактировать под ваш вкус и под ваше задание. Дом, размер его 10 на 15 метров. Фасадная часть у нас 15 метров. Глубина дома 10 метров. Толщина стен у нас здесь подобрана под 40 сантиметров, то есть 400 миллиметров. Итак, друзья, если вам понравится данный домик, то чертеж стен на него будет стоить 200 рублей. Также, если вам понравятся мои работы, которые я делал на канале, вы можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок. Пишите мне в группе ВКонтакте, на почту и в комментариях. Ну а мы начинаем обзор данного дома. Поехали! Итак, дом, напоминаю, у нас размерами 10 на 15 метров, высота стен у нас 3 метра, высота до конька у нас 2,2 метра. Общая высота у нас получается в районе 6 метров вместе с соколем. Спереди у нас получается крыльцо, объединенное с террасой, очень удобно. Также у нас вот эти вот окна, выход из кухни на террасу. Дом подразумевается, что будет располагаться где-то в середине участка, потому что у нас должна быть какая-то зона въезда, во-первых. Во-вторых, у нас должна быть зона двора, Потому что терраса у нас выходит на передний двор. Соответственно, заднюю часть можно по максимуму прижать к задней части забора. Если у вас, например, ограничен участок. Окна у нас в доме панорамные практически везде. Кроме вот этого помещения. Что за помещение, вы посмотрите уже по планировке дальше. Здесь у нас точно также вот одно. Есть окно с подоконником. И в основном сзади все у нас окна в пол. Спальня помещение спальня и гостиная в общем вот такого вот домик заходим смотрим планировку вот это наше крыльцо заходим здесь у нас прихожка прихожка 8 и 2 квадратных метра с левой стороны у нас стоит обувница дальше у нас стоит плотяной шкаф и дальше у нас по коридору есть дверь которая ведет нас в туалет туалет 16 квадратных метров здесь у нас установлена раковина и установлен у нас унитаз очень удобное решение когда зашли в дом дети например вы пришли сразу же помыли руки точно так же гости из гостиной не ходят в спальную зону а ходят вот сюда вот может они даже уже когда пришли к вам гости они уже видят что здесь например стоит у вас туалет и не будут искать все это по дому тоже очень удобно прихожка 8 квадратов для Проживание 4-5 человек, думаю, предостаточно. Также смотрим на нашу планировку дальше. Здесь мы видим, опять же, классический вариант планировки. Правая сторона у нас отдана под гостиную зону, левая сторона у нас отдана под спальную зону. Начнем со спальной зоны, как всегда. Мы прошли с вами в туалет, и здесь же у нас также идет санузел. Общий санузел для всех спален. Санузел 4,7 квадратных метра. Небольшой, однако здесь все поместилось, как вы видите. Душ, поместился унитаз. Очень хорошо, то, что они граничат два унитаза рядом, чтобы канализацию не разводить. Дальше раковина и шкаф для бытовой э, химии, там швабр и тому подобное. Дальше бонусом данного санузла является это наличие сауны. В санузле у нас есть сауна. Сауна 3 квадратных метра. Здесь у нас полок, печка. Скорее всего, будет эта электрическая печка. И так вот можно через санузел пройти сразу же сауну. Минус какой? То, что здесь сауна может быть занята, например, и, соответственно, вместе с сауной будет занят и санузел. Однако, так как у нас в доме два санузла, то без проблем можно пользоваться вторым санузлом. Поэтому этот минус у нас исчезает. Дальше смотрим спальную зону, переходим к нижней спальне. Это будет у нас спальня родителей. Спальня родителей и 14,3 квадратных метра. Здесь у нас установлена большая кровать, тумбочки, большой шкаф для одежды. Также у нас здесь есть бонус для родителей, это либо может быть дополнительная гардеробка, либо может быть, вот как в данном случае сделал я кабинет. Кабинет 4,7 квадратных метров, здесь у нас стоит стол, вот как раз таки вот это вот окно с подоконником, потому что здесь у нас стоит стол. Дополнительный шкаф тоже может быть. Например, здесь будет кабинет для мужа, соответственно, может гардероб даже сделать вот чисто для мужа, а здесь э, сделать в комнате гардеробку для жены. Э, тоже вариант. Если вам не нужен кабинет, а нужна какая-нибудь кладовочка, убираем вот эту вот дверь, ставим дверь из коридора, и у вас дополнительная гардеробка, кладовка или дополнительное помещение на любой ваш вкус. То есть не смотрите на эту планировку, то что это должна быть стопроцентная реализация именно так. Это базовый вариант. Можно подгонять под любые задачи. Следующая спальня у нас детская. У нас получается две детские. Они разделены у нас гардеробкой. И здесь у нас еще будет одно помещение, о котором мы скажем позже. Замечу то, что многие просят вот именно вот это вот разделение, чтобы спальни не ограничили друг с другом. Смотрим то, что здесь ни одна спальня у нас не граничит друг с другом, то есть требования ваши выполнены здесь на 100%. Спальня левая, детская, 12,3 квадратных метра. Спальня здесь у нас сегодня не маленький, потому что дом у нас не бюджетный. Стоит у нас большой платежный шкаф, есть у нас рабочее место, диванчик, как всегда, и окна выходят у нас на заднюю часть двора. Дальше возвращаемся в коридорчик. Напоминаю, вот этот коридор у нас занимает здесь 8,10 квадратных метров. Он у нас минимальных размеров. Здесь у нас выставлен метр двадцать. Метр сорок. Многие просят большой коридор, но, однако, не вижу смысла в этом, потому что это не такое помещение, в котором, так скажем, нужно тратить квадратные метры. Метр двадцать – оптимальный вариант, если это будет у нас выход в чистовую после отделки. Метр сорок. Я объясняю всем, что метр сорок – это можете даже поставить, замерить какие-то стены, Два человека нормального телосложения проходят и не задевают угол метр сорок. Соответственно, метр двадцать плюс-минус – это нормальная ширина коридора. Итак, дальше у нас между спальной детской расположен гардероб. Гардероб 3,7 квадратных метров. Здесь у нас стоят по обе стороны два шкафа для каких-то вещей сезонных, одеял и тому подобное. В общем, здесь у нас складовка, мини-склад. И также по уму я вот сделал, здесь у нас идет прачечная 2,6 квадратных метров с окном на задний двор. Можно сделать даже открывающейся дверью, если, например, у вас задача там, и сзади у вас где-то есть вешалки, которые вы развешиваете на участке. Здесь у нас прачечная, почему именно так? Так как у нас здесь дополнительные еще шкафы, это практически второй гардероб, однако со стиральной машиной, потому что очень удобно прийти, Здесь постирать вещи, здесь же их высушить, и здесь же их, например, разложить по полке. Стирали, разложили. Дальше очень удобно все делать, все операции в одном месте. Я считаю, что это одно из наиболее хороших э, помещений, где нужно устраивать прачечную. Потому что если даже у нас будет это все в санузле, у нас где-то сушить все, опять же, нужно опять перетаскивать все сырые вещи в другое место. Кто-то ставит стиралки на кухне, тоже то же самое происходит, постирали, куда-то унесли. Следующая, последняя, третья наша спальня сегодня, 2,8 квадратных метров, тоже для ребенка. Можно для двоих, конечно, если в таком нуждаетесь. Тоже с плотяной шкаф, рабочее место, диванчик, отдохнуть здесь еще место, в принципе, для игр остается. Вот такая вот у нас планировочка по спальной зоне получилась. И переходим к самому, наверное, серьезному помещению, это кухня-гостиная. Костина у нас занимает здесь просторная, 26 квадратных метров. Панорама на задний двор. Здесь у нас телевизор, тумбочка, шкаф дополнительный для каких-то вещей. Два кресла, диванчик, все вмещается очень хорошо. Бонусом данного дома является здесь установлен камин, тоже в очень хорошем месте. Можно вечерком затопить, сесть на диванчик, почитать книжку, посидеть, отдохнуть. Также вот эту дверь можно сделать открывающейся, чтобы заносить дрова. Камин на первом этапе, когда вы только заехали в дом, у вас никогда не было камина, конечно, можно побаловаться им. Но на постоянку, скорее всего, вы через несколько лет, он у вас будет просто стоять и смотреть на вас. По праздникам может, каким-то будете зажигать его. И так на постоянку, скорее всего, вы его использовать не будете. Поэтому здесь уж предусмотрен вот такой вот камин. Если вам нужен он, то, в принципе, берите пользу. Если нет, просто нажимаете кнопку delete и его здесь нету. Вот такая вот гостиная у нас, 26 квадратных метров. Выходят окна на две стороны. И здесь у нас сразу же идет объединение с кухней-гостиной. Здесь у нас стоит между ними барная стоечка. Зашли, современная планировка. Зашли, пообедали быстренько. Например, дети. Сама кухня у нас занимает 17,7 квадратных метров. Вот так вот она у нас оборудована с островом. Стол у нас здесь посередине кухни. То есть не выносится он у нас в гостиную. Соответственно, если вы уберете вот эту барную стойку, барную стойку и сделаете простой гарнитур, здесь можно продлить стенку либо стеклянной перегородкой и, если вам нужно, изолированная кухня, то вот, пожалуйста, у вас изолированная кухня. Поэтому данный вариант очень универсален и подходит под многие задачи. С правой стороны у нас гарнитур со шкафчиками наверху. С левой стороны у нас встроенные пеналы. Здесь можно сделать холодильники, поставить. Ноги задают, куда поставить холодильник. Вот можно здесь поставить холодильник, здесь можно поставить всю встроенную технику, печи, микроволновки и тому подобное. Остров дополнительно для разделки, например, чего-то. Здесь можно также поставить, вот по уму, вот здесь вот можно поставить и плиту, здесь вытяжку поставить, так тоже, как и декоративный интерьер сделать, можно поставить умывальник, мойку, все под ваши задачи. Напоминаю, это не квартира, это дом с коммуникациями, здесь никаких проблем нету. Многие могут сказать, немножко вернусь назад, например, могут сказать, то, что почему здесь вот вы сделали прачечную, ведь столько коммуникаций нужно тянуть. Да, нужно тянуть, но однако я повторяюсь, это не квартира, это дом. Здесь коммуникации вы можете тянуть хоть как. Вот у вас санузел здесь, здесь у вас 3 метра дотянуть трубу, одну холодной воды и пятидесятку канализационной все больше у вас здесь ничего нету никаких проблем даже если бы это было расстояние 10 метров но цена вопроса 2000 рублей ради комфорта ради удобного планирования вы, э, многие заказчики и просто люди с каналов, которые пишут там комментарии, то, что, о, коммуникации не продуманы, там, здесь все раскидано, вас по дому. Это цена вопроса, ну, максимум 50 тысяч рублей, если вы потратили. Однако вы эт эти коммуникации один раз в жизни заморочитесь с этим, сделаете все. А живете вот в этой комфортной планировке всю оставшуюся жизнь. Через 10 лет какая разница вам, где эта труба идет? как далеко она была и сколько вы затратили на это, какая разница уже будет, вы будете наслаждаться тем, что построили. Если это будет неудобно и у вас все коммуникации вот, будут вокруг, завязаны бор, вокруг одной точки ради того, чтобы довести только ту канализацию, поменьше потратить и все, тогда вы будете наслаждаться только вот этим. Вот. А если сделаете по-другому, то, соответственно, будете наслаждаться своей планировкой. Возвращаемся мы с вами в кухню. Uh, у нас здесь uh, стоит стол обеденный посерединке. также уже сказал то, что можно все сделать изолированно. Окна с панорамной у нас выходят на террасу. В летнее время, как я уже и говорил, можно открыть полностью эти окна, заказать, например, раздвигающиеся рамы. И плюс два у вас uh, к самой кухня в площади. Соответственно, это все можно открыть летнее время, хорошо здесь заходишь. И то, что здесь сделано не через гостиную, а через кухню, не нужно таскать все там через диваны и тому подобное. В общем, все продумано, очень интересно, все трансформируется под ваши задачи. И самое последнее помещение, здесь вот у нас, я не знаю, хорошо ли видно, не видно, здесь у нас стоит скрытая дверь, скрытая дверь ведет нас в котельную, Котельная у нас 6 квадратных метров. Здесь у нас установлен либо газовый, либо любой другой котел. А здесь у нас также стоит вент-канал для каминов, для вытяжки с кухни и тому подобное. Также, как я уже во многих видео своих говорил, кто меня смотрит постоянно, здесь для коммуникаций хватит практически 2 квадратных метров. Остальное все будет просто простаяться. Соответственно, можно сделать какие-то стеллажи для кухни. То есть, соответственно, это дополнительное функциональное помещение, кладовка для кухни. Вот такая вот, друзья, планировка у нас получилась. Очень интересная, современная, размер дома, напоминаю, 10 на 15 метров. Берите себе на заметку, кому понравилось, то чертеж стен будет стоить 200 рублей. Кому понравились мои работы, разработка планировки, и кто хочет разработать планировку под свое техзадание, под свой участок, подпишите мне в группе ВКонтакте, на почту, в комментариях, я разработаю для вас вашу планировку мечты но ну, а мы переходим в 3d и посмотрим как это все выглядит итак друзья заходим мы с вами в дом вот так он будет у нас выглядеть спереди вот такими вот будет выглядеть у нас глазами вот этого посетителя который сейчас будет ходить на по дому заходим на террасу зашли на террасу здесь у нас стоят стульчики стоит у нас столик отдохнуть в летнее время вот так мы будем наблюдать этот вид с террасы на передний дворик. Смотрим, кто приехал, кто заехал. Ребятишки здесь бегают, играются. В общем, наблюдение здесь очень хорошее будет. Итак, дальше заходим мы с вами в главную дверь. Здесь у нас она сделана с окнами, чтобы у нас прихожка была освещена. Чтобы не было никакого дискомфорта в свете. С левой стороны стоит обувница. С левой стороны дальше стоит у нас шкаф для верхней одежды. Коридорчик просторный для трех-четырех человек, разом зайти спокойно. Многие жалуются, что это будет очень мало. Нет, здесь у нас почти 8 квадратов для помещения. Дальше дверь в туалет, унитаз стоит, у нас стоит в нише раковина. Возвращаемся, вот наша прихожка. Довольно-таки просторная для такой семьи. Дальше справа гостиная зона. Слева спальная зона. Идем точно так же, как смотрели программировку. Здесь у нас санузел. Первая же дверь. Общий санузел. Унитаз в нише. С правой стороны у нас шкафчик для бытовой химии инвентаря для уборки. Раковина. Дальше у нас с левой стороны стоит душ. И гвоздем этого санузла является сауна. Заходим в сауну. Полки. Здесь у нас печка. Как я уже сказал, скорее всего, это будет электрическое. И окно, вентиляция обязательно. Вот такой функциональный у нас получился санузел. Дальше выходим мы с вами в коридор. Первая спальня. Спальня у нас родителей, как я уже и говорил. Окна выходят у нас на передний двор для наблюдения, кто приехал, кто уехал, за детьми и тому подобное. Большая двуспальная кровать с тумбочками. Спереди у нас стоит э, шкаф для одежды. По желанию, например, если вы хотите там, э, сделать здесь, э, вам нужно телевизор, точно так же можно сделать тумбочки по краям, э, платяной шкаф поставить. Из спальни можно сразу же зайти нам в кабинет. Кабинет, здесь точно так же шкафы до потолка. Окно на боковую часть здания, рабочее место. Очень перспективное место, потому что многие переходят сейчас на удаленку. Очень полезное помещение. Также забыл сказать, когда мы с вами делали обзор на эту планировочку, здесь вот, если при желании вы хотите мастер спальню, можно точно так же использовать кабинет под санузел. Точно так же можно убрать вот за, этой, за этим шкафом на стоит сауна. Можно пожертвовать сауной и сделать там тоже санузел для этой спальни. То есть трансформация этого проекта очень хорошая. Дальше переходим в спальню для детей. Точно так же стандартно стоит шкаф, рабочее место. Окно выходит на задний двор уже. И здесь у нас стоит диванчик. Обратно выходим. И две спальни детские у нас разделяет вот эта вот гардеробка. В гардеробке у нас с и с правой стороны стоят шкафы. Точно так же мы дальше можем пройти по двери. Здесь у нас стоит уже стиральная машина. И точно так же здесь у нас стоят шкафы для одежды, для барахнишка. Окно либо дверь на задний двор. Обратно возвращаемся в коридор. И последняя спальня у нас, третья. Тоже детская. Также с левой стороны шкаф. Рабочее место, диванчик, окна также у нас панорамные и выходят на заднюю часть двора. Так это все у нас выглядит. Возвращаемся обратно в коридорчик и осталось у нас самое интересное место в этом доме. Это гостиная. Вот так это все будет выглядеть глазами посетителей. Диванчик, два кресла, столик, телевизор, тумбочка. Здесь у нас шкафчик дополнительный. Здесь у нас вот каминчик. Здесь пришли, отдохнули, погрелись у камина. Панорама выходит у нас на заднюю часть двора. Например, здесь, если у вас там не очень перспективные видовые качества вашего участка, можно сделать э, окно с подоконником. Тоже это все решаемо. Вот такой вот каминчик. И здесь вот так у нас перекликивается наша гостиная с кухней. Кухня, барная стоечка здесь. Пришли. Детишки быстренько пообедали. Хозяйка здесь вот готовить будет. Шкафчики, рабочее место, стол обеденный. Еще дополнительная стойка. Здесь у нас, как я уже сказал, здесь можно поставить в холодильнике э, строенную технику. Всю. И здесь вот у нас скрытая дверь. Вот немножко здесь ее видно. Сделал ее под цвет стены. Здесь у нас уже стоит котел. И здесь точно так же можно сделать а, какие-то стеллажи для кухни. Вот, в принципе, вот такое помещение. Здесь у нас идет вентканал. канал Обратно возвращаемся на кухню. В летнее время открываем панорамные окна, выходим на террасу, на передний двор. Вот так вот живем, наслаждаемся жизнью. Вот такая вот у нас получилась кухня, гостиная, очень интересная, в современном стиле. Ну что, друзья, если вам понравилась планировка, то чертеж стены на нее будет стоить 200 рублей. Очень современная, интересная планировочка получилась. Домик 10 на 15 метров, очень хороший, мало площади занимает с такими помещениями. Все помещения у нас получились просторные, поэтому возьмите такой вариант себе на заметку. Очень функционально получилась у нас кухня, то есть тоже трансформируется в открытую, в закрытую. Очень хорошо все здесь продумано. Напоминаю, то, что это базовый вариант, и можно его отредактировать под ваше текст-задание. Ну а с вами был Доступный дом. Если вам нравятся мои все проекты, то пишите мне на почту, пишите в группе ВКонтакте, пишите в комментариях, заказывайте индивидуальную планировку под свое задание. С вами был Доступный дом. Всем пока.